Снимаем дополнительный насос V51, насос охлаждающей жидкости, насос выбега. Вон он там находится. Чтобы к нему добраться как-то правдами-неправдами, снимаем вот этот патрубок воздушный с той стороны, Отключаем разъемчик наподобие вот такого. Снимаем две трубки на пружинных хомутах. И на резиновых защелках, грибках, так скажем, опускаем его вниз. Выщелкиваем. разлохмачено. Вот он родной. Раз хомут. два хомот давайте настраивайся ближе до лес не могу показать из задней стороны стой надо снять что сильно разъем наподобие вот такого Вот, тут снимать его неудобно, лучше сниму здесь. А второй, второй придется повозиться. Вон он. Чтобы снимать что-то тут по сатижами. это дело несерьезно, лучше возьмите. Лучше возьмите вот такие вот клещи. Уберите все, чтобы вам удобнее было. Вот тут можете распилить, разрезать шлан, потому что они монолитные сделаны. Тут уже кто-то резал. Вот, чтобы можно было поднять повыше, добраться до этого всего дела. Теперь появляется более-менее доступ до второго шланга. Чтобы нащупать разъем, одной рукой залазите отсюда, второй рукой залазите отсюда, не вижу даже, что показываю, вот. Нащупываете фишку, правой рукой отжимаете язычок вот этот и второй рукой помогаете, тащите. Таким методом. Все на ощупь, показать невозможно. В общем, правдами-неправдами, я его-то вот. Сейчас его надо отверточкой спихнуть, потому что он прикис, как на этом, от времени. Так, скинул я патрубок. Его сейчас ничего не держит, кроме вот этих креплений. Дрезиновое крепление выщелкивает тут не серьезно, На картинке покажу, как оно выглядит. Сейчас попробую двумя руками его подвытащить. Одной рукой с той стороны, одной на себя. По возможности, конечно, можете вот эту косу убрать. Увеличит работы, но доступ к нему... уменьшит вот, постепенно правдами неправдами я его ебер да что ты вытащил Вот он, этот гусь. Вот он течет на стыке. Что на газелях, что на соболях. Моторчики марки Bosch. Даже с нуля я ставлю. Относитесь к этому как хотите. Я с нуля даже ставлю сразу на герметик. Иначе резинки сохнут. Им настает капец. Поэтому этот я попробую на герметик поставить. Вот видите. Так. Каталожный номер. Сейчас. Вот так. Ставить его будет конечно интересней. Но наши руки не для скуки. Мы же славяне. Всем спасибо. Этот В-51. Четыре болта раскручивается здесь. Тек. Имел свойство течь. И тек как раз вот тут. На стыке. Обычная болезнь. Скажем так тоненькое резиновое колечко если моторчик живой не знаю повторяюсь не повторяюсь я даже новые ставил всегда на герметик что на газели что везде моторчики Bosch. не то что я их не, не люблю или не доверяю но то что не хочу лазить туда повторно поэтому буду ставить его не оригинал стоит по моему две с половиной оригинал дороже Попробую обойтись так. Вам же решение принимать самим. Если кто-то будет на сервисе ставить БУ, есть вероятность того, что потом опять будет платить за установку нового моторчика. А может пронесет. Не знаю. Думайте сами, решайте сами.